Друзья, с нами Сергей Корякин. Сергей, поздравляем тебя с отличной победой. Все очень сильно переживали за тебя и Радуюсь. Поздравляем. Спасибо. Спасибо, спасибо. Молодец. Ну, скажи, а ты, скажешь, нервничаешь, ты нервничаешь, Ты да? нервничаешь немножко? Ты хоть немножко нет. занервничал сегодня? Нет, зачем нервничать? Ну, нет. ну, в смысле, что ну понятно, что, что дикое, дикое напряжение до конца. было. Ну, в общем, матч такой очень, очень сложный. Но, но у меня как бы до, до этого был матч с Артемиевым, который тоже был очень сложный, поэтому это нормальное состояние для Кубка мира. То есть об обычное напряжение, да? Ну, ну да, да. Начнем сначала, да? Классические партии. Ну, ну, а как ну класс пошел? классические, получается, что в первой партии он пошел на мою подготовку, то есть я знал, в принципе, до конца, вот черным цветом в Берлине. Мне кажется, что а, а, стоит поблагодарить моего секундата Дениса Хисматурина, <с> хорошо, осмотров, мы хорошо поработал, да. <с> <с> а, потом, а потом во второй партии, на самом деле, э э э не, не было такого плана делать быструю ничью. Мы готовили совершенно другой вариант, но где-то за час до партии я сказал, что ну, мне не, не нравится совершенно, вот то, куда я хочу выйти, что там ну, такая позиция очень сильно обоюдная и там может пойти в любую сторону. Я сказал, что ну, нет. Давайте, давайте сегодня выходной опять, и поэтому, ну, на самом деле, да, так, про, так просто получилось. А, вот, а потом уже сегодня я уже выходил в какие-то, какие-то более, более и, и, и игровые схемы, ну и если в первой партии, в первых двух партиях, скажем так, все было относительно мирно, то, то в третьей партии уже, когда играл белыми, у меня было большое преимущество, может быть где-то был выигрыш, uh, возможно, пешке, может быть еще. Ну и потом и потом в четвертой в решающей партии э, быстрых э, я зачем-то съел пешку на 4 Вот это вот этого я до сих пор понять не могу. Какая-то жуткая жадность на меня напала или может я голодный просто был, не знаю. Я побил на h4, рассчитывая, что он побьет конь 5 g6, конь g3, d 6 и там шикарно придется еще раз. А конь 4 или конь 5 просто зевнул. Просто зверьнул, и у него со всех сторон, там на b7 висит, конь, на d, конь потом на d6 залазит, там слон уходит на h5, висит, просто, просто чудовищно. Очень важно было, что я здесь не рассыпался, что я нашел, мне кажется, очень важный способ продолжить игру, d 5 и ва важный был вариант ферзь 8, я не знаю, может быть, компьютер где-то и покажет выигрыш за белых, Ну вот какой-то такой вариант я считал, слон d6, король d7, слон d8, ферзь b2, ладья d1, ферзь b8. Ну, понятно, что белые там совершенно не рискуют, но с другой стороны, если здесь что-то больше, чем ничья, не факт, потому что... Скажем, у меня идея, условно, после FG7, следующий вход, FB4 шаг, потом FB5 шаг, потом FF5, и я цементирую как-то позицию, может быть, ничего не, и делаю. Вот это, этот вариант, я, я думал, будет в партии, а он пошел в Эльск, ну, то есть тоже заманчиво, но с другой стороны у меня здесь потенциально контр-игра э, довольно серьезная, хотя, наверное, наверное у него как-то точное ходами может быть лучше. Ну, вот мне казалось важным, что здесь э, у меня конь продвинутой пешки, и мне казалось, что в принципе объективно здесь, ну, здесь должна быть достаточно контр-игра. Контр ну, я думал про равенство в тот момент, в целом я не, не думал об игре на победу, но мне казалось, что ну сильная компенсация. А, ну, даже один здесь, конечно, надо было пойти. Не знаю, после этого условно король до 7, может быть, как-то еще. А, мне кажется, что позиция, ну, я бы сказал так, что, что динамического. Равновесие, хотя, может быть, ошибаюсь. Нет, а, все четко а, говоришь вообще, по, все по компьютеру. Ну, ну да, а, а после ладья H2, A4, это, конечно, все волк. И здесь, во-первых, первый, первый важный вариант был, что B5 проигрывает из-за простого... А, ну, может быть, F3, но мне кажется, даже E3 выигрывает. E3, B3, L5, да. То есть, король D3 нет из-за ладья D2, а на король E1 я просто вхожу, по H2, потом там F3 или ладья H1 а выиграю. А а, Соответственно, ему пришлось потерять темп. Король f1, f3. Ну и здесь, конечно, он решающую ошибку совершил. Я думал, он как-то c4 будет подрывать. Но здесь я уже понятно, что не успевал посчитать. То есть понятно, ясно, что у меня уже ладья 2 ладья 2 уже как минимум ничья в кармане есть. Но, наверное, здесь уже ну, вот, компьютер g4 показывает. Наверное, черный уже выигрывает. Ну, ну, видно, что белые допустили какой-то пешечный накат. И, ну, пон понятно, что они рассчитывали на ход b5, на то, что это может как-то спасти, но ну, здесь ну, нашлось очень важно E3. Хотя, хотя вот изначально я думал о ходе по 5 сразу, в Е3, но тут, к сожалению, А7. И я и не с успеваю шахом, там да? Да, с шахом проводят, но, может, ничьявняя какая-то чудом есть, но ну, точно не больше. А, а E3 очень важно именно сразу. ФЕ, конь 5 ну и здесь, соответственно, после случая, скажем, A, а, конь C4, а 7 конь 3 ну, пусть показывает владелец Амат. Вот это моя идея. Ну и, собственно, после конь 5 у него уже нет, нет защиты никакой. Слоно 3 это. Здесь, здесь он сдался, ну потому что после АБ ничего лучшего нет, конь E2 конь а шах. Я выигрываю качество и у меня совершенно уникальная позиция. Пешка D5 все пешки, она больше на 7. У него нет никакой контр -эгры. Супер, отличная партия, кстати. вообще. А Е3 ты находил буквально на секундах, правильно? Как-то все вот это успевал посчитать. Ну, ну я говорю, что я сразу уже заметил идею. Просто изначально э, э, именно само оформление идеи, я думал сперва проход коней 5 сразу, а потом я заметил, что э что именно нужно начать хитрее, а потом понятать. Вот. А так, так я не скажу, что идея сложная, но, конечно, когда там остается, остается меньше двух минут, то, то напряжение витает в воздухе. Важно было все это не ошибиться. Ну да, я как раз таки сказал по поводу пешечных цепей, провел аналогию по партии с была, Похожий почерк там был ну, то, то, то, Там причем не то, что… Не то, что похожих почерк, но, но и одинаковый дебют, что они оба со мной сыграли да. кое-какой 3, 4, вот этого да. с 4, вот это удивительно. Ну что же, поздравляем, Сергей, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо большое. Поздравляем, конечно. С кем следующим играешь ты? С кем ты играешь по сетке? Следующую играю с Шенкландом. Ага, отлично. Какие у тебя ощущения по поводу... Ты смотрел его партию с Петей, с да, партию смотрел. Нет, но в принципе видно, что он на подъеме, что он играет очень, очень здорово в этом турнире. Поэтому я, я не буду ничего загадывать, я с ним никогда в жизни не играл. Собственно. Но учитывая, что он в хорошей форме, надо будет самому, самому стараться. Здорово, да. Спасибо, Сереж. Да, Успехов. Успеха, да. Будем ждать тебя снова здесь. Спасибо, что.